Гамлет не тем вопросом вообще было задачен Потому что, ну что, туби, он от 2 вообще неинтересен, уже давно всем известно Другой вопрос интересует, что круче, Кандид, Пеп или э, этот самый, Джулиен Вот этот вопрос будем решать, ответ на него Здравствуйте, если на повестке дня лыжи от Кандида Кандид 4.0 от Факшена. А, честно говоря, для меня это был прямой конкурент э, Аппетитором от Пепа Фуджеса э, С Шоном Петитом Вот, я эти лыжи знаю хорошо И, в общем-то, они просто отменные Вот, и для меня это как бы была такая некая стычка Кто круче, Кандид или Пеп Вот, тем более, что Фэкшн мне до этого не попадался на тесты Но вот попался, и я их протестил И, честно говоря, я сильно как-то расстроен Потому что я от Кандида ждал лучшего В общем, лыжи вообще абсолютно... Как бы. Ну, на мой взгляд, вообще неинтересная. Объясню почему. Значит, она чистый парк, во-первых. Вот просто парк. Это вот там там катание, вообще минимальное количество. То есть, если петитер это реально катальная лыжа, в которой ты фигачишь и можно кататься. То есть ты можешь вообще не прыгать никак, ты можешь на ней просто кататься. Да? И она кайфовая, она идет и карвом, и не карвом, то это чистый парк. Вот катание в ней какое-то минимальное Вообще количество вот. а, При этом парк Такой очень стрёмный а, Она реально работает только на Каких-то именно дропах, прыжках Либо на катании просто в прямую том в хорошем снегу Значит а, я выехал на разбитый снег но ну, они реально лупят в ноги нещадно Вот я выехал на какой-то жесткий нас, они как бы реально Ну вообще никак, то есть они долбятся в него Ну ничего как бы то ли жесткие они, то ли я не знаю что, то ли жесткость другая. Но в них некомфортно. То есть они очень требовательны по состоянию склона. По состоянию снега именно. То есть вот я выехал в мягкий отпущенный снег, да, мне было фан. Интересно, фаново. Вот, ну как бы вот просто кататься вот так, чтобы они универсальность какую-то, вообще нету. То есть вот только мягкий снег, хороший, либо ровный, либо однородный. Ну, в стиле кандида. То есть я залез туда, где никто вообще не катается. И вот такой один еду. Вот. И а, хорошо в принципе, да, работать на прыжках все остальное, ну, вот как-то вообще вот, но ну, ничего вот, героического на самом деле нет, грандиозного но ну, наверное, может гонзить такой человек которому уже, в принципе, все равно на чем ехать на чем прыгать, на чем ездить уже, как бы, уровень решает все но для катальщиков, я думаю, что это лыжа просто, ну, как мне бы не особо интересная, хотя, вот, да давайте понимать правильно в этой категории, она не то, что там хуже но она хуже петитора она хуже там некоторых других однотипных одноклассников, то есть это не отстоит. Лыжа хорошая, которую, в принципе, если вы ориентированы на дропы и прыжки, именно фристайльческие, она будет вам интересна. Но это четко вот не тот вариант, который как бы универсал такой, типа фристайл и фрирайд. Нет, это все-таки там 90% фристайл, 10% фрирайд, все. Вот только так. То есть это вот не аналог и не сравнение, и не надо даже пытаться как бы эти вещи сравнивать. Все подробнее на сайте, подписывайтесь, лайки пока